Очень много новых клиентов, которые сегодня пришли на эту выставку. Спасибо огромное нашему э, партнеру компании Квип, с которым мы совместно работаем и делаем, продвигаем продукт компании Лайнекс. Уважаемые друзья, у нас на стиле. сегодня, здорового на здорового протяжении, протяжении всего дня, проходят презентации с концепцией Just Это презентация мультифункционального шокера NEO и инновационного Был пара кондиктомата NABU. Будем готовить замечательное итальянское классическое блюдо равиоли. Помимо этого мы будем готовить... Еще котлету пожарскую, шашлычки из семги, мы будем готовить запеченный картофель, запеченные брокколи и, конечно же, просто вкуснейшие ребра свиные в лазировке барбекю.